Приветствую вас, друзья. С вами Анна. И сегодня я бы хотела рассказать о продолжении видео, которое выложено у меня на канале. Называется «Видео закрываем исполнительное производство приставов с оплатой по 810 году». В данном видео я рассказывала о двух документах, которые можно отправить. Первый документ называется «Цеанит для приставов», в котором вы отправляете перечень вопросов, касаемых того пристава, который ведет ваше производство, а второй документ связан с уведомлением службы судебных приставов о том, что вы свой долг по исполнительному листу оплачиваете по 810 коду валюты, прилагаете чек на оплату, которую вы произвели и к данному чеку прилагаете данное заявление, уведомление о том, что долг оплачен. Если Напомнить, вот в том видео, про которое я рассказывала, документы, которые мне предоставила Ирина, у нее оставалось еще не закрытых на тот момент, а это было как раз в конце декабря 2017 года. У нее было не закрытых еще два производства. И вот сегодня я зашла на сайт судебных приставов вот Ирины. И посмотрела, и на данный момент у нее закрыты все исполнительное производство. И вот те два дела, которые висели еще месяц назад открытыми, вот, они были закрыты в самом-самом конце года, 29 декабря. Вот это дело и вот еще одно. Там долг был порядка... 9, насколько я помню, и 13 тысяч рублей, хотя могу ошибаться. И со слов Ирины, которой я просила эти документы, она по каждому своему исполнительному производству отправляла вот документы, которые я опять приложу в описании к данному видеоролику. То есть цианин для приставов оплачивала долги, которые ей были предписаны по исполнительному листу по 810 коду и, соответственно, отправляла в эту службу судебных приставов уведомления об оплате и прилагала чек на оплату. То есть вот можете посмотреть, данные заявления работают и скачать себе эти заявления. Образцы будут опять в описании к данному видеоролику. Скачивайте и изменяйте на свои данные. И еще такой момент хочу прокомментировать. Статьи, по которым приставы закрывают эти дела, то есть все э, исполнительные стиль были аналогичные, по всем совершились аналогичные действия, отправлялись однотипные документы. И смотрите, все дела закрыты по статье 46, часть 1, пункт 3. Что же такое? Давайте посмотрим. Статья 46. Э, возвращение исполнительного документа в изыскателю после Возбуждение исполнительного производства, когда оно происходит. Исполнительный документ, по которому взыскание не производилось или произведено частично. Оно закрывается, если невозможно установить местонахождение должника, его имущество, либо получить денежные средства иные ценности, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении где-либо. Так, и что же означает для должника? Прекращение производства, оно означает полное снятие всех ограничений, среди которых и выезд за границу, которые предусмотрены исполнением. Так, сейчас я зачитаю статью. Вот, статья 46, пункт 1 подпункт пункт 3 Федерального закона номер 229 об исполнительном производстве для должника означает Возможность немного вздохнуть. Судебные приставы временно закрывают процесс взыскания и возвращают взыскателю исполнительный лист по причине невозможности провести дальнейшую работу. Из содержания статьи следует, что судебными приставами ранее предприняты в полном объеме действия согласно регламента для реализации решения суда, однако они оказались безуспешны. Поэтому было принято решение возвратить исполнительного листа ответчику взыскаемому долг. Так, и еще вот об ограничениях, я уже сказала. Так, при э, статье 46, вот часть 1, пункт 3, возникает вопрос, что делать должнику? Ничего, от вас каких-либо действий не требуется. Нервничать и требовать пересмотреть решение может лишь взыскатель. Но чаще это бессмысленно, так как пристав, принося на подпись руководителя постановления о закрытии производства в связи с невозможностью исполнения, много раз перепроверил возможности. И данная статья э, означает для должника, что все запреты снимаются после вынесения решения о применении указанной законодательной нормы. И проверить снятие данного запрета можно, опять же, если действующий загранпаспорт на руках, то самостоятельно обратившись в службу судебных приставов или через запрос через многофункциональный центр. То есть, что подтверждает, что данные документы работают, исполнительные листы закрываются, как видим, последствия они имеют положительные для должника. То, что закрывает по данной статье, связанное с невозможностью осуществления каких-либо дополнительных действий со стороны приставов, но это, я думаю, просто они не знают, что делать, когда человек приносит ему уведомление об оплате по 810 коду. До сих пор не знают, что с этим делать. Так что приходите в описание, скачивайте документы, редактируйте, отправляйте. Надеюсь, что вам они пригодятся и послужат на пользу. Всего самого хорошего. До свидания.